Мы все те люди, кого не будет, И перед Богом смолчим о многом. О днях пропащих, судьбу вершащих, О злом зверином штурнуло спину, Его довольно истории вольных, Однажды этим Он нам отметил Во тьме глубокой пути к истоку. С тех пор мы знаем, за что страдает, Не знаем только, кому.